Как, мы обращаемся как-то что-то? Да нет, я сейчас. Нет. Тоже... Ну, давай. Я должна как, вот даже как. Ну, вот, вот так вот и стойте, да. Канал 31 задай пару кассу. Конечно. Конечно. Пожалуйста. Конечно, можно. Здрасте. Здравствуйте. Ой, я не поняла вопрос. Это, это не вопрос был. А что было-то? Канал э... 34, могу я вам задали пару вопросов? Можно Хотели бы прогулять урок? Да Я лично? Да. Нет, я бы никогда Не хотела прогулять урок, свой лично Вы хотите узнать Чтобы я прогуляла свой личный урок Французского языка? Или вообще урок? Да. Свой французский, свой... я очень люблю свой урок, Французский язык И никогда не хочу его прогулять Никогда бы не хотела его прогулять Возможно. Да, да. Давай да. Давай заново. Хотите прогулять, урок? Нет. Я думаю, первый вариант оставить лучше. Заново. Конечно. Прогулять? Да. да, с удовольствием. Иногда, да. Ну, когда была в классе, наверное, в пятом, тогда это самое. Иногда хотелось много заболеть. Ну конечно. Да. Ну иногда в десятом классе старше. Ну иногда, да. Жалко нас отпускать. Хотелось бы оставить вас всех на второй год. Положено отпускать, отпущу. Сложно в детстве было английский учить. Ну, наверное, нет. Нет. Вообще не Я просто его очень любила, с самого детства, поэтому было нетрудно. Волновались, когда сдавали экзамены сами? Конечно, конечно. Всегда, конечно. Ну, естественно, кто же помогает, то в школе будет, кроме нас, креатив. Да, в восьмом классе, когда мы сдавали экзамены, конечно, это было волнительно очень. Пришлось даже пить какие-то успокоительные таблетки. Да, вначале, но когда приступала к экзамену, уже страх проходил. Ну конечно, а как же без этого? Нет. Уверен? Сто процентов. Конечно. Очень сильно волновалась. Переживания сильно большие. Но всегда сдавалась первого раза. И я старалась ходить всегда в первых первые пятерки или там по пять, по шесть человек, я всегда старалась в первой пойти, чтобы меньше потом период вот этого волнования был. Какое в детстве было хобби? А не любила картины. Клеить на материал, какие-нибудь зернышки и так далее, создавать картинки. Какой день вы любите вспоминать с нами? Ну, теперь, наверное, последнюю поездку в Вы все хотели бы отправить в армию наших мальчиков? Ну, наверное, чтобы они стали мужественными. Как вы разбираетесь с непонятным почерком? Гадаю, как расход. Если ученик задал сложный вопрос, а ответ вы на него не знаете, что делаете? Беру паузу и думаю, как буду отвечать. Ш каким вы видите наше будущее? Наверное, как большое приключение в жизни. Каждому свое. Вы любите мармелад? Обожаю. Какая в детстве была отмазка от школы? Голова болит. Какое в детстве было хобби? Рисовать. Ходила в художественную школу. Любимый предмет детства. Информатика. А когда вы в, в, в первый раз за компьютер сели? За компьютер села, сейчас скажу. Десять лет мне было. Какая в детстве была отмазка от школы? Болеть живот. Волновались в первый день. Гонять с нами? Конечно. Старшие дети всегда помогают. Что любите больше всего готовить? Люблю салаты. Как-то вот И все? Салаты и десерты. Он конкретно? Нет. Сладкая, кислая? Нет, особо предпочтение. Люблю сладкая, кислая, соленая, копченые. Любимая передача? Истина, наверное. Каждый человек должен знать, что происходит в мире, в нашей стране, в целом. Любимая телепередача? А где вы любите находиться? В лесу. Часто туда ездите? В каждое время года. Сладкое, кислое? Кислое. Вы все хотели бы вами Всех. Да. Даже мне. Даже тебя. Где вы хотели побывать? В Аплике. Почему именно там? Там тепло. Каким вы видите будущее? Будущее тёмное. Вообще? А существует ли гипноз? Существует. Мультик какой-то сделай. Нет. Да нет, это сном. Какая у детского отмазка от школы? Заболела. Любимый фильм? Весна на Заречной улице. Вы писали стихи? Нет. Ни разу? Ни разу. Вообще? Вообще. Хоть чуть-чуть. Совсем не писала. Где мы хотели бы быть? В Бразилии. А точнее, как все приятные подарки. Я, Я люблю конфеты. Какие предметы были Это сложные? Химия. Был? А любимый? Любимый? Английский. Ну, из еды не нравится, наверное, что? Слишком жирная пища не нравится. Вы верите в гипноз? Да. Существует он? Существует, даже никто для начинающих есть А что не нравится с едой? Жирное все Какое в детстве было хобби? Писала стихи, до сих пор пишу. Такой вопрос <реклама> Вопрос с другим перевлетался А где вы хотели побывать? На море В каком красивом месте вы были? В гильюзаке. Вам нравится мармелад? Да. А сладкое кислое И сладкое нравится. Любой, наверное, любой подарок, честно сказать, это любой. Открытка, шоколадка, цветы. Все приятно. Ах, будущее. Я вижу летающие машины. Хорошие дороги. что еще? Вонский, возможно. Вонский, но мало ли. А какое самое далекое место в Томске, где вы бывали? Я бывала в Румынии, бывала в Германии. Наверное, все. Какое у вас детство было хобби? Рисование. А, любимый предмет? Любимый предмет — математика. Вы мармелад любите? Очень. А любимый фильм? В бой идут одни старики. А далёкое место Томска, где вы побывали? Байкал. Там красиво? Очень красиво. Божественно. Что вы любите готовить? Люблю готовить. Наверное, любимое мое блюдо – это э, торт «Черепаха». А он из чего? Он делается из маленьких печенье, которые я сама пеку. Потом промазывается кремом. У вас есть домашнее животное? Есть. Собака. Стофорширский терьер. Пять лет. А как вы разбираетесь с непонятным почерком? Догадываюсь. Потому что упражнения знаем, поэтому догадываюсь. Плохо пишут? Сколько кофе в день пьете? 6-8 чашек. Вас хватит за хороший любимый? Чем вы это объясняете? Иногда. Любимая передача? Таких. Нет? А любимый фильм? Криминальное чтиво. Каким вы видите наше будущее? Прекрасным. Где вы хотели покупать? В Таиланде. Какие предметы в школе были сложными? Математика, физика. От... Откуда вы красиво рисуете? Учился. А где учился? В А что сильнее, российские войска или желание школьника прогулять? Желание школьника прогулять. Что любите готовить? Борщ. Очень люблю борщ. Какое в детстве было хобби? Хобби? Общественная работа. Была активным пионером, активной комсомолкой. А откуда у вас не От природы, от мамы, от папы. Какой день любите вспоминать? С нами. С нами вспоминать. Именно с вами? Да. да. Ну, наверное, первый день знакомства. Мне было приятно вас увидеть. Новые лица, умные глаза. А в стрессовой ситуации хотели бы принять аш-лор? Нет, ни в коем случае. <laughs> Это будет самоубийство. А далекое место Томска, где вы побывали? Далеко? Ну где? Адлер, Германия. Анапа. А фашисты ничего не говорили? Чего? Германия. Что мне нравится из ГИДы? Не нравится? Да. Мне все нравится. У вас есть домашние животное? Есть. мобс Мопс. Собачка. Прикольно. Сколько лет? Десять. Старый уже. Любимый фильм? Форсаж. Какой? Сейчас. Каким вы видите наше будущее? Сдадите экзамены, поступите куда хотите. Где бы вы хотели побывать? В небесах. Ну и все. А сладкое кислое. Что? Сладкая или кислое? Кислая. Так, какая у вас детская была отмазка от школы? Не приходилось никогда отмасываться. Я один всего урок уже в своей жизни в школе прогуляла. Какой? Ну, там у нас авария случилась, и мы пошли с подружкой посмотреть. На место происшествия всего лишь один. Было а как... очень интересно учиться почему-то. А какой это урок был? Физика. <с> Волновались первый день занятия с нами? Нет. Вообще не? Очень хотела. А, что мне нравится из еды? Из еды? Да. Все жирное. Какой день с нами вы любите вспоминать? <с> <с> Я думаю... Когда <связанная> вы решали тесты по ядерной физике, бегали один с другим, решали радостные, сколько, сколько кто может. Вот тогда мне нравилось, как вы активно так работали. Прям запомнилось. Это коллективная работа, которая была? Это была индивидуальная работа. Каждый в своем режиме. Один тест сделал, другой побежал, взял. Куда поедете летом? В Рудо. <связанная> Почему? Потому что. Что любите готовить? Борщ. А что не нравится из земли? Гриблы. У вас есть домашние животные? Да, кошка вчера родила. Теперь у меня четыре кошки. Любимый предмет в школе. Физика и математика. Что первое? Волновались, когда сами писали экзамены? Да, конечно. А что не нравится из еды? Острую пищи не люблю. М -м, какой ваш любимый предмет в школе был? Математика. А не любимый, сложный? Биология. <смех> Химия не очень любила. Обе. Читать. Шить. М -м, английский. Как вы думаете, какими мы будем в будущем? Именно вы одиннадцатый второй? Да ну всякими разными кто-то кого-то так вижу в банке где-нибудь сидит кто-то возможно машины будет чинить кто-то возможно будет в другом в чем-то кто-то мама будет хорошая кто-то папа будет хороший кто-то будет заводила всей компании у вас такие есть весельчики и жалко нас отпускать конечно жалко очень уже с вами с пятого класса вместе готовы, естественно, что... А, волновались в первый день занятия с нами? Да, пришли маленькие, конечно, волновался. Что любите готовить? Жареная курица. Какое в детстве было хобби? Хобби. Очень было много кукол, которых я собирала, садила и учила их. Это была моя тоже. Любимый предмет в детстве? Математика. А какой день с вами, о, с нами, законного сезона? Ну, наверное, 1 сентября. Вы самые первые мои были дети здесь. Вы оказались самые первые мои, первый ваш выпуск здесь. Как вы думаете, какими мы стали? Я думаю, что буду гордиться всеми. Кто-то будет известный банкир, кто-то будет известный доктор, кто-то будет на подиуме ходить, кто-то будет летать. Верю в вас. Спасибо. Пожалуйста, девочки.